Одним словом, все хорошо. Почему так-то? Почему? Почему я говорю, учитесь у меня? Учитесь у меня. Чему я могу научить? Везению, доброте и уважению. И успешности. А еще любви, которую я испытываю по отношению к детям. Еще и э, любви, которую я испытываю к жене и к родным. Кстати, никогда плохо... Не вспоминайте о том, кто умер, и никогда плохо не вспоминайте о том, кто когда-либо сделал вам что-то плохое. Это очень ломает вашу жизнь.